Всем доброе утро. Сегодня у нас каша рисовая с утра на завтрак. Надоели косу. Как всегда, траву дергаем, бегаем все. Ой, обалденная кашка-малашка рисовая. Вот молоко еще осталось. Сделать витаминный салат. Здесь листья салата, шпинат, огурцы и редиска. Посыпала солью, маслицем полила. И вот это наш завтрак. Витаминный завтрак, как говорится. А вон Даринка у нас куда-то лезет опять. Куда она у нас все лезет? А? Огурчик дай. Редиску дай. Огурец дала не ест. Не любит у нас огурцы она. На. На. Клев. Доброе утро, Ага. Любишь ведь такой салат, да? Что, спасибо, у тебя завтра день рождения еще? Я знаю, как бы. Как бы знаешь? Да. Ну, молодец. А что спасибо-то? За что, за кашу, за салат, да? Ну, я еще не проснулся. Ну, ладно. Просыпайся, вон кашу сейчас Спать. будет. Спать хочешь? Кушай редиску. Редиска полезная, очень вкусная, да? Так, друзья, нашему Давиду сегодня 12 лет исполнилось. И вот мы ему тортик, я его по желанию спросила, какой ты, Давид, хочешь? Он сказал, хочу торт с мячиком, с воротами, буцами. и большой с мячик с кроссовками. Ну, бутсы. Ну, я не люблю такие. Ну, ладно, кроссовки, скажем так. Затем, Делевый чтобы... И да, и это, затем он, Дарина все у нас тащит, я все убираю со стола. Сейчас дадим, на. Давид сам дай на своей рукой ей, дай. Чтобы отстала, берите. Так и это сказал, чтоб мячик воротах был большой. Вот мы объяснили, она сделала именно так, как он хотел, да, Давид? Начинку сказала самую большую вкус, а самую вкусную сделать. Сейчас папа нарежет ему тортик. И ворота забыл. Да, да все тебе богдан Таташи, давай мячик. куда встань Иди. Богдан, богдан, богдан какой подарок ты сделал богдан? давиду ягоды собрал ягоды собрал пока богдан? мы собирались они уже лопанули, вон сахар туда кинули да богдан? ягоды какие собрал какие там были кубника смородина малина земляника и еще какие-то такие да это Красный полно, Виктория. Папа, Нет, вот земляника. Вот, красные вот такие. Бу это бушмала. Имя. Барабанный облак. Ну мы этот торт-то мы держали не, в холодильнике. Знаю, том, да. Ладно. Кушай, кушай сам. Хочешь, можешь поделиться. Если хочешь. Хоть с кем желание есть, не. Поломаешь, нарежешь или как-то. Двенадцать ему, сделай так. Двенадцать. На Трюмки. И нам. Богдан, если что, листочек нужно кушать. Кушать. Кушать можно. Кушать. Смотри, на листочек, да, вырва. Вырву листочек, да? А, Даринке, поменьше? А мне? Не, а вот это. Да, не, не. На, на, на, на, на, вот твоя да, вот. Спорт. Вот, вот. Но я не хочу. Не вот хочешь вот. сосонку? Ну ладно, я потом тебя. положи. А? Приятного аппетита. Сок сок надо? Сок. Сок надо. Ты можешь что-то А? Нет, вот не поставь. Я не хочу. Сок. Ай, топ. Санечка я хочу. Кто сок будет? Забить. Я. Я не буду. Гол, забил, да? а у меня? Гол, забил. Вот сейчас это папа у меня поедет за дедушкой, папа, это он это, шашлыки <coughs> сделать хочет. Тебе обещал, Давид? Да, замучил Андрей. Андрей замучил. Да. За дедушкой, да? Да. да? Богдан, сок? у меня тоже сок наедите? Надя, надо его подождать. Папа, ты туда! Вон. Ложку надо ей. Давай, стойду, что а говоришь, Желкая да? Роззифа не позвала. Роззифа ты не видел, что ли? Uh -uh. он бы пришел. А можно двоих? Я не знала, что Богдан то придет с ягодами подарок давид мой подарок пока еще не сделали да давид? Угу. ну деньги будут сделаем сейчас сам знаешь мы что ушли Я у нас хочу, кушай давай потом позовешь на шашлык его позовешь радифа ладно это... да. банан да еще там вот. а фруктовые она сделала да ой дарина она... Везде умять его. хочет. Угу. Так вот мы. Он у нас, дедушка, приехал. Привет, дедушка. Это он обещал Давиду шашлыки на день рождения. Это все на его денежки мы купили. Да. Спасибо, сказал дедушка. Спасибо большое. Спасибо большое. Здоровье Ой, главное. Да? Да, да. Да. да вот, э, замочили курицу, все свою. А, огурцы Я свои домашние, домой. лук свой домашний, Мама? чесночная закуска домашняя. Вот Кушай. Курс, курс, курс, курс. Майонез домашний. Мама? <laughs> Кушаем. Все, приятного аппетита! Все а не стесняемся. Дарине сейчас тоже мясо дадим. Спасибо, мама. Что опять хочет дедушка-то? Опять да. что хочет сделать? Уже Деньги, наверное, опять. Пускай, дедушка. Пускай будет. Много -много у тебя. Я сейчас Много -много. проматерюсь. смотри. Много -много будет, будет. Мама с папой не смогли... Как всегда балует дед у нас всех детей. Давид вот за Я это Still, должен поцеловать, dele. даже обнять дедушку. А -а -а, все нормально, все. Не, он по подойдет. Не, по <Rosie> <Nee>, он подойдет. Шашлыки спасибо. сделал, Ой, деньги подарил. Спасибо. Вот спасибо. это дедушка. Блин, до слез даже. Здоровье да? самое главное, скажи, было и все, остальное прилипнет.